Здравствуйте, всем дорогие друзья. Вы смотрите самую созидательную жизнеутверждающую программу Люди мира с Сергеем Марчаковым. Сейчас у меня в гостях удивительный мастер Василий Бутров. Вы исследователь, вы фольклорист, вы собираете э, знания о народной культуре, которые были в двадцатом, девятнадцатом, восемнадцатом, семнадцатом веке и так далее раньше. До каких глубин вы дошли? Ну, это сложно сказать. Дело в том, что, слава богу, что-то сохранилось сейчас. Вот. Но если смотреть по тем песням, того материал, с которым мы работаем, есть песни, которые можно отнести к племенам Ивана Грозного. Вот. А если брать женские песни рядовые, вот мы правда ими особенно не занимаемся, но и те, кто ими занимается, это Брянск гляньщина там вообще уходит незапамятные времена на песни. песни очень разные в основном у нас конечно 18-19 век есть начало 20 -го. но говорю что некоторые песни очень сложно приурочить как конкретному времени ну, былины тоже они достаточно старые Василий вот знаете я хотел бы сразу задать определенную такую планку вот считается в ведической культуре, которую я тоже стараюсь изучать, хотя она, мне кажется, не может быть изучена полностью, что основой всего был звук. То есть это отражено во многих духовных традициях, что сначала было слово, считай, звук. Вот. И этот звук является первоосновой очень многих вещей. Как вы считаете, действительно ли это был звук в основе всего? Продолжает ли звук быть основой для, ну как сказать, для того, чтобы человек понимал этот мир, понимал эту природу. Ну, в общем, да. Но я так сказать, до таких философских глубин не доходил. Потому что, скажем, если мы берем легенды, миф большинства народов России, не только славян, то вот миф о мировом яйце он, так сказать, присутствует на протяжении тысячелетий. О а звуке ничего не говорится. С другой стороны, в, насколько я понимаю, в индуизме и с тем, что с ним связано, там вот считается, что да, первый звук был, в частности, он как раз к нему относится. Mm -hmm. вот. Но звук, конечно, очень важен. Дело, дело не, не только в том, что мы с помощью его мы как бы познаем окружающий мир, мы с ним взаимодействуем с помощью звука очень важно вот, те же самые песни они же не, не просто так звучат а, а в течение десятков поколений отбирались именно те звуки, которые воздействуют как на самого человека, так на окружающие. Каким образом какие-то словосочетания. сочетания, смотрите, да, у русских а, людей определенная последовательность там, гласных, согласных, да, которые да, становятся да. слогами. И получается определенная ментальность складывается да -да. у людей, которые живут, скажем, на Кавказе, больше гортанных звуков, например, очень четкие г, там шипящие, присутствует. У них чуть-чуть другой уклад вообще мировоззрения жизни. Но у нас, и так дальше. У нас даже на, сказать, на территории России э, можно вот, по регионам э, звучание очень сильно отличается. То есть это во многом связано, но, я думаю, просто с окружающей средой. То есть если человек живет в лесу, uh -huh. один звук на открытом пространстве, а другой в горах, там третий. <связь> Потому что вот э, не надо быть никаким специалистом, не надо иметь музыкальное образование, но, скажем, э, немного послушать записи народных исполнителей разных регионов России, очень легко научиться их отличать. То есть, да, звук отличается в разных регионах. И понятно, что в разных языках и разных народах. Вы столько времени уже занимаетесь изучением, исследованием, наверное, да, лучше сказать, фольклора? 38. 38. лет? Вам сколько было лет, когда началась вот эта точка отсчета какая-то? Ну, с точки Сейчас. Значит, точка отсчета, это у меня 1982 год. Ага. Ну, арифметически сложно заниматься, я 55-го И было как? Что я, ну, как многие мои сверстники, интересовался рок-музыкой, слышал Битлз. А к на, нашей культуре я относился так, ну, типа, ну да, ее надо уважать, потому что это наша культура, на кого я знал, жителя, новых, а потом я попал на концерт ансамбля Покровского, услышал вот этот звук, слышал эти песни и понял, что вот это настоящее. Через какое-то время я записался в студию при ансамбле, несколько лет был в этой студии, но ну, до того момента, как камера распалась. А потом стал учиться уже непосредственно народных исполнителей. То есть точка отчета у меня это вот попадание на этот концерт. И с тех пор вы прошли, если я все правильно понял, вы прошли донские земли, печору прошли, какие территории вы прошли. Ну, смотрите, Печора изначально нас э, собрал Патровский для того, чтобы на фестивале молодежи и студентов мы есть такой праздник на печере горках, для того, чтобы мы эту самую горку целую ссылку, исцел, чтобы мы ее ставили. Вот, но Покровский был такой человек, что на одном затеклиться не мог, поэтому мы его изучали и Белгород, и Курск, вот. И в какой-то момент уже, когда, так сказать, не знал наше руководство, что с нами делать, я понял, а я к тому времени уже ездил в экспедиции, я понял, что мне надо искать учить народного исполнителя и в 1988 году мы были в экспедиции на Хапре, угу. и вот там я встретился с своим учителем, то есть я в основном я ездил все-таки на дом. То есть мне довелось быть и в Белгороде, и вот на Печоре побывать, но основа это все-таки дом. Тем более, что как я потом посмотрел по чужому опыту, практически все, кто -то занимается серьезно, конечно нравится все. Но, как говорит Козма Рубков, нельзя То есть рано или поздно ты избираешь тот стиль, в который ты будешь влюбляться. Ну, даже как вы институте. Сначала идет общее да, потом специализация. Потом да? специализация. Угу. Вот. Я это объясняю еще тем, что вот у нас все мы русские, но в разных регионах есть вот некие психотипы такие. Какой-то тебе... Они все наши, они все родные, но кто-то ближе, кто-то дальше. Кого-то лучше понимаешь, кого-то хуже. Понимаешь. Вот. И меня потянуло к казачьей, к казачьей традиции. Донской, не просто Донской, казачьей традиции, а верхнедонской, хаперской. Вот. И опять же, не всякий, даже мастер, к сожалению, может научить. Угу. А я нашел человека, с которым у нас так, контакт. Угу. Э, сложился. Сложился контакт. И, соответственно, вот я стал наследником традиции, которую он хранил. Понятно, что, опять же, мне интересно очень многое. Мы немножко Кубань поем, мы немножко Терек поем. Но основа все-таки не просто, не просто дом, не просто хатер, а даже совершенно конкретно станет Не Знаете, мне как-то довелось общаться с одной женщиной, которая является руководителем первого казачьего университета. Такой в Москве существует. Я был удивлен, что, конечно, женщина возглавляет это мероприятие. Но не суть. Суть в том, что она выступая, как-то она сказала, говорит, что именно в казачьей среде до сих пор это единственная среда. До сих пор сохранились все традиции, которые были у русского населения, а потом они были по каким-то причинам частично или полностью утрачены. Но в казачьей среде эта культура сохранилась, то есть казачество сохранило русскую часть культуры. Так Но, или не так? Можно да. этому верить или нет? Нет, этому верить нельзя. Дело, дело в том, что он, скажем так, в силу своего образа жизни, хотя есть, так сказать, даже среди моих знакомых, люди, которые считают, что казаки – это народ, я с этим не согласен. Угу. В казаки входили совершенно разные этнические группы. Да, даже вот мы возьмем такой пример, что это документально, это известно, что донское казачество в свое время влились в шкурты. Uh -huh. То есть это, грубо говоря, пираты класса река Сначала они были в Новгороде, после разгрома Новгорода они переместились на Вятку, а после Вятки они переместились на Данку. А, естественно, как северные люди, они принесли какую-то часть своей традиции. Угу. Потом, скажем, терские казаки, очень тесно, и терские, частично кубанские, интенсивно общались с горцами. Более того, часть горцев потом вошла в терское кубанское казачество. Естественно, они что-то свое принесли. Да. Вот. А поскольку казаки – это сословие воинское, и хотя там элементы земледелия были, но все-таки таких древних пластов, обрядовых, как мы скажем, на той же брянщине и казаков, по-моему, даже не было. Uh -huh. То есть некоторые обрядовые вещи, и древние русские вещи, они у казаков были утрачены. Говорю, возьмем те же гусы. В ряде казачьих песен гусы не упоминаются. Но сейчас их нет. Нет. Там гормон, по-моему, сохранилась. Да. Ну, сейчас вот устанавливают, так называемый, Донской релей, это, это вариант колесной веры. 19 веке он еще болтовал, но это такая специфическая есть, специфический инструмент, для репература это в основной духовности. Вот, так что то есть это воинские песни, исторические песни, свадебные песни, немножко сохранились обрядами. Потом опять же бабушки в нескольких станицах мне рассказывали, что когда-то у них были хороводы, но сейчас хороводов на Дону практически не найти. Ну, конечно, бабушки теперь не те, потому что для кого водить хороводы? Вот. Больше, больше хороводной традиции сохранилась в казаков С ними я угу. тоже вот, И более того, даже с ними есть сама хороводная колеса. Ну, у них такая интересная форма, так называемая крыловая хоровода. Вот, так что... Я, к сожалению, я немножко знаком с детьми Казахстан культуры города Москвы. И я боюсь, что там грамотных людей никак не так много хотя... Потому что сказать, сказать что казаки сохранили всю русскую традицию, это нахуй... Это слишком широковато. Да, нет? это как-то загиб не Хорошо. Может быть, вы нам сыграете какую-нибудь песню, которую. Было ли у вас такое, что вот вы приходите в какую-то. Местность, да? Видите человека. Собирайте, она вам поет или он. И вдруг среди разных-разных встреч, вдруг видите, боже мой, я никогда этого не знал, это изменило что-то во мне. Нет, ну такого уже, уже давно нет. Тем более есть такой прием, очень помогает. Дело в том, что народные исполнители, ну, скажем так, их маленько зашугали в течение длительного времени. То есть на них показывали пальцем, говорили, что как бы поете, сейчас не ерунду. Угу. Вот, это во-первых. Во-вторых, господа ученые нередко ведут себя без стакана. Они ведут себя как барин, который вы, вы тут селяне угу. Естественно, народные исполнители не очень стремятся с такими гражданами общаться но я поскольку в один тот же район ездил много лет, я уже, так сказать, подход очень простой. Нужно показать людям, что ты у тебя не праздный интерес, что ты сам что-то понимаешь. Я вот спрашиваю как "Вы поездили? Да, не нет, нет, нет, нет, Говорю: "А вот у вас там вот, в худере в станице у вас вот такие-то песни играли?". на ну, говорить: да, "Да, играли". Я беру одну из этих песен и запеваю. И а -а -а. а -а -а. а -а пошло происходит Ну сейчас это уже значительно легче, потому что мы хотя несколько лет там не были, на на на у нас там уже куча знакомых, там, там, там не надо уже никого раскручивать, там люди ждут, чтобы сами спеть нас послушать, попить вместе с нами. Принципе. А была ли какая-нибудь песня, которая является ну, каким-то общим обрядом? знаковая какая-то песня фольклорная которая объединяла от севера до юга от запада до востока нет такой но я могу сказать что вот например когда в москве в 80 х годах образовалось фольклорное движение опять же люди занимались казачьими песнями белгородскими всякими разными было несколько песен которые знали все и которые как бы пели вместе mm -hmm. они объединяющиеся вот есть такая песня про Ермака Тимофеевича, она в разных вариантах существует на Дону, называется на речке Камышенке, на вольных был на степях, на Саратовске, на много вариантов. Так вот, Камышенку практически знали все, и когда вот какой-нибудь какой сбывающий фактор образовывался, Камышенку пили. Песни, которые объединили бы, так сказать, со всех сторон, таких я практически не знаю. Дело в том, что я говорю, очень разные традиции. У нас несколько раз были случаи, когда мы с исполнителями из других регионов пытались спеть что-то общее. Вот песня может быть та же самая, и слова почти те же самые, но она чуть-чуть ритмически отличается и уже угу. не стыкует. И, тем не менее, какую бы знаковую песню вы бы могли сейчас спеть? Может, не можете может, я слово такое подобрал. Да, это слишком высокопарное Да. Слово <связь> Тогда давайте под настроение. Мы сейчас находимся в этнопарке, ратное поле. У нас тут в округе, мы вам потом еще покажем, избы русские, как это называется двор как это правильно по дворе огромное подворье мы сейчас все вам это покажем вот и у нас здесь вот вы увидите что и василий в национальном костюме находится я только не, не в таком приличном виде дело в том что это, вот, тут еще какая вещь я сейчас возьму гормон угу. то, что мне легче будет Дело в том, что я, конечно, мне, мне приходится иногда, я даю особые концерты, иногда я играю на улице один. Но вообще-то все, все, вот что объединяет, я бы сказал, всю Россию, самые разные регионы, это то, что у нас много голосов. То есть, вот, не, я понимаю, что под гусли я могу там спеть, я один я ничего могу, но я не могу один спеть на три голоса. А средняя русская песня, какой бы мы регион не взяли, если обрядовая, может быть два голоса, но в среднем три-четыре голоса. Uh -huh. а, я знаю казачьи песни где до семи голосов. И понятно, что один ну, хоть бы хоть И поэтому, когда у меня выступает коллектив, мы стараемся, чтобы у нас было как минимум пять человек. Uh -huh. Ждем вас гармония? гармонией. Ну, вот есть одна песня она не очень старинная я думаю что это где-то век девятнадцатый хотя бывает иногда как что основу песни старинная а потом она обрастает как бы более современными э, такими деталями и трудно сказать как же, конкретно какого времени Вот камышенко о которой я говорю это однозначно это времена ивана Роза. а вот э, песня которую я сейчас скажу она называется это калиночка она очень похожа, исполняется практически по всей России. То есть я ее слышал в казачьем исполнении, в белгородском исполнении. Ну, там, конечно, нюансы есть, некоторые различия, но в основном... В основном, вот, естественно, один из дольских... КОНЕЦ По синему морю Корабель плывет Супер Супер вот, вот я говорю, вот эта песня, она, ну, мелодия практически везде неизменная. Вот сколько я ее слышал рядом. Было, был у нас даже такой момент, мы в Коломне были на фестивале, там были такие интересные люди, липовани, это такие старообрядцы русские, живущие в Молдавии. Но они изрядно набрались от молдаван всяких таких штучек музыкальных, не только. У них там насчет вина все время что-то поет. А? Вот. Так вот, мы идем по одной улице, они идут параллельно нам. И мы слышим, что они поют «Калинушку». Мы потом сошлись, пытались с ними... Не получилось. Ритмически вот эти вот маленькие отличия, они тем не менее... Вот когда встречаются два казачьих коллектива, мы более-менее еще можем подстроиться. А когда вот уже другой другой регион, там уже сложнее было. Василий, а вот я, смотрите, наблюдал как-то и для, сделал для себя вывод, что во времена Советского Союза сказки, многие вот такие вот вещи, как бы сказать, которые заменили некую духовность, то есть заменили православную церковь, там же было запрещено все это, да, то есть детям предлагалась идея что есть былины богатырь и вы все предки этих вот людей есть какая-то культура которая когда-то была со всеми сказочными персонажами добрые молодцы и вы все потомки вот этой вот огромной культуры и являетесь носителями и наследниками ее. потом в 90-е годы к нам пришел голливуд со всей этой своей помпезностью драками автокатастрофами сексом и прочих высотой вот и Люди, которые, казалось бы, воспитывались во всем этом, очень быстро и легко продали а, эту традицию свою в пользу красивой обертки. Она классная, конечно, но тем не менее ее продали. Если сейчас, во-первых, возврат к, к тому, чтобы нащупать свое прошлое, историческое, вот это первая часть вопроса. И второе, я прав или нет, что тогда это было, ну, как бы... Основной идеи, что вы наследники неких пылинных вот идей. Может, Нет, я ошибаюсь, может, я замысливаю. К сожалению, это не так. Дело в том, что, да, вот, например, <кхем> мультфильмы выпускали, Сюда. очень хорошие Сюда. фильмы выпускали. На сказочные сюжеты, с одной стороны. С другой стороны, как только господа большевики пришли к власти, товарищи большевики. У нас была такая организация про лет-культ, которая, которая не так, конечно, лютовала, как Хунвейбин в Китае, mm -hmm. вот, но от них ушла недалеко. Дело в том, что Владимир Ильич Ленин у нас, скажем так, русский народ, мягко выражаясь, не любил. Вот. Кроме того, большевики подповедали следующее, что это, это вот была отсталая крепостническая Россия, и культура у нее тоже отсталая крепостническая, и эту культуру надо забыть. И, скажем, вот хор Пятницкого изначально, как, как он был создан? Пятницкий со, собрал крестьян Воронежской и Рязанской губернии, которые пели своими голосами свои песни. А, соответственно, вот эти образованные, музыкально образованные товарищи вот, сделали из него то, что мы сейчас видим в а, До а, 30-х примерно годов... А, на русскую культуру, то есть нет, конечно, ездили, были экспедиции, но ее, опять же, упор не видел. Мальчевики были заняты своими телами. В какой-то степени на нее стали обращать внимание в 30-е годы. Но к тому времени у нас уже появилась наша, так сказать, культурная прослойка. Который очень хотел себя показать прежде всего. Да что за простой? Ну, деятели культуры наши угу. советские. Уже советские. Потому что, с одной стороны, вот как бы такое что-то народное проскальзывало. А с другой стороны, каз... и, и, поскольку мне казачья культура ближе всего, я могу честно сказать, что казакам просто запрещалось петь казачьей песни. За ношение лампас или фуражки нужно было загреметь в лагеря. То есть вот до того доходило. Вот. никита сергеевич тоже недалеко от них то есть советские деятели вот это вот планомерная то есть шла на самом деле подмена народной культуры на вот это, на эти хоры пятницкого назыкину то есть людям подми их сначала отодвинули от родной культуры потом ее подменили а поскольку она фальшивая в основе своей то э, она у людей вызывала отторжение. И вот э, благодаря этому вот, Западу и легче было. Вот. Нас спасает только то, что страна большая, дороги не везде хорошие, и в, в каких-то селах, регионах э, уцелели вот, э, люди, которые хранили культуру. Вот. Многое много сделали те же самые старообрядцы. Это та же усыль, а но они старообрядцы. Так им в 60-е годы при Хрущеве пытались запретить народные костюмы носить. На, на, на самом деле, вот это вот в плане культуры, вот эта совет, советская пропаганда, она фактически была предтещей глобалистов. А, а зачем вам тут вот этот костюм? Мы все, все трудящиеся, да, все, все советские, советские люди. Да. То есть с малыми народами заигрывали, угу. вот, чтобы там Бучину Кавказ не поднять, а русские все, русские у нас это самое. У нас фактически вот в советское время единственный Сталин мог что-то хорошее сказать о русском. Все остальные вообще помады. Угу. Ну и, собственно, вот это, вот это и произошло. То есть, что мы имели? У нас в советское время сложилась вот эта культурная прослойка, которая русской культура не знала вообще. Или выдавала за русскую вот всю эту Он сам Березка. Угу. Это вообще. Северный народный хор. Зыкина тоже сам как сейчас шоу балетка, строма, это конечно все очень красиво в народной культуре вообще никакого людям вот этот терзац подсовывали поколение за поколением вот. и поскольку это как говорится чипсы вот они легко повелись и на западные всякие дела повелись-то не все не все вот. И я могу сказать, что людей, которые, несмотря на вот эту балокаду информационных людей, которые занимаются фольклором, и все больше. Вот. А деятели культуры, к сожалению, их волнует исключительно монополия с То есть, это то, что, то, чем они занимаются, это называется недобросовестный Василий, а каким образом культура в какой-то момент становится народной? То есть вот есть, например, деревня, там сложилась какая-то, когда -то, сложилась какая-то песня. Вот, она, может быть, распространилась потом на несколько деревней. В какой-то момент, через лет 50-100, ее можно назвать народной можно. песней. И так она попадает как бы в общее понятие фольклора. Да. да. Вот так. Да, но я думаю, что, э, скажем, если мы возьмем обрядовые песни, то там немножко другая была история. Скорее всего, их, э, их слагали люди, которые ну, как бы были следующие, как в народе говорили, знатливые, ведающие. <на> потому что э, вот, обрядовые песни, те же свадебные особенно, они очень насыщенные символикой грибокой. И просто так такую песню не сочиняется. А вот крыжу, ä, такие бытовые песни, романсы, там многое другое. Вот, сложил я, я прекрасно понимаю, я даже знаю одного человека, на на крыжу, Дону, который очень Человек сложил песню, он ее спел, она кого-то задела, человек перемен. Если в песне какой-то вот внутренний стержень есть, она начинает, э, так сказать, действительно заполнять пространство. Как-то она видоизменяется, проходя через. Firstly. И вот она в какой-то момент становится народом. Right. Я могу назвать даже одну песню 20 века, которая фактически уже стала народом. Конечно. Yes. Тогда мы были в войне. Можно спеть. Oh. With... <Finnish Superior��> <Sess <ruim> <Sess <traps> <Sess> К сожалению... Откуда эта песня появилась? Я не знаю, кто автор музыки, тем более ее поют на, на разные мелодию. А автор текста... Поэт фронтовик, то есть песня появилась после войны. Угу. И она является, эта песня казачья или это... Она, она, она, она, она, она уже как бы, ну, я считаю это казачья, но она вообще-то по всей России ходит. Угу. Просто, просто еще... Э, тут такая, такая вещь, это уже даже не с нотами связано. Я не знаю вообще, откуда у них это берется. Вот я благодаря многолетней практике, э, мне это просто ухо режет. Вот выходит какой-нибудь спор, поет э, как бы народную песню. Но они есть каким-то таким пафосом. Просто ты понимаешь, людям на это плевать, они просто красивости делают, а внутри у них пустота. <музыка> угу. По-моему, Корнилов. Борис Корнилов, по-моему, э, по это а Что а... дает песне не пустоту, а наполненность. Прежде всего наполненность самого того, кто ее слушал и того, кто ее На войне, каждый думал о своей любимой или о жене. И я, конечно, думать мог, я, конечно, думать мог, Да на трубочку глядел на голубой ее дым. Ты когда-то мне лгала, ты когда-то мне лгала Сердце девичья свое давно другому отдала А я не думал ни о чем, я не думал ни о чем Только трубочку курил с турецким огонь Только верной пули жду, Будто печаль свою, И что пресечь нашу вражду. Когда я буду на войне, Когда я буду на войне, Встречу пулем, Полечу на ворадом в своем коне. Смерть не для меня, видно смерть не для меня. Снова мой, меня выносите огня. Что же у нас с песней? Черный ворон, что ж ты вьешься над моей головой? Черный ворон, что ты вьешься над моей головой, а культуренный вариант уральского ура, ура, культурный казачий вариант уральский. Донской вариант совсем Они различаются. Слушайте, сколько весе этой песни? Я думаю, что если ее записать по всей России задать все цели, то диско 3 МП. А если а не больше, можно? то супер. есть под сотни песен вариантов. Ну вот я лично знаю, слышал, значит семейский за Костромской вариант, Уральский вариант, Донской вариант уже. 4. Слушайте, а как вы думаете, почему именно эта песня? Она прям вот, мне кажется, если ты русский человек, эту песню такой кто-то начинает петь, ты такой подходишь к костру и затягиваешь ее, и сидишь у тебя там, что там внутри происходит? Что в такое? Но в любой народной песне, если она правильно поется, там у них очень много чего заложено. А что касается «Черный ворон», то именно донской вариант. Мы несколько лет назад участвовали в такой миссии, она называлась «Славянский ход». Мы ездили по всем славянским странам Европы, По Балкам, Балкан, правда, не доехали. Чехия, Словакия, Польша, были в славянских областях Германии. И везде там у нас, как, кстати, у нас были православные, но они, они по-моему, единоверцы были. То есть вот такая помесь православных со и так сказать, люди далекие от церкви, это мы, и мы были практически на всех мемориалах наших воинов, и там происходило следующее, то есть сначала наш батюшка со своим прихожарным молебен, опавшим, потом они когда уходили, мы проходили и пели Черный Ворон, пели Дальский, вы знаете, хотел, конечно, спросить вас о былинах еще, но вот вы сейчас сказали далекие от христианства, я хотел бы немножко коснуться этой темы все. Вот, а, вот вы носите обереги определенные, вот вы следуете определенной традиции, которая, возможно, до христианства, еще возможно, а сто процентов, Ну, потому что некоторые вещи они складывались и во времена христианства, да, да, да. да и до Поэтому я хотел уточнить, это дохристианский период. Вы, вы исследуете эту культуру? Тоже? Я, естественно, я исследую. Что в ней вам кажется родным и близким? Ну, знаете, многие вещи, они как вот между, отношения между людьми, отношения к своей стороне, отношения к своей культуре. очень многие вещи словами не передать нельзя. И как мы чувствуем близкого человека, когда есть очень смешные вопросы, за что ты меня любишь? Потому что если человек любит, или просто любит, или за что? А за что это уже начинается подогонить? И просто, вот, как говорится, душ тянет в эту сторону. Вот я, как говорится, не, не собираюсь сейчас заниматься разоблачением христианства. 10, 10, 10, 10, 10. Хотя знаю много, и много могу сказать, но я говорю, это не... Дело в том, что опять же, в силу своего мировоззрения, я считаю, что, кстати сказать, христианство это не отрицает. Есть такая штука, как «свобода воли». Если человек избрал христианство и на основе его себя ведет в порядок, то, ради Бога, я его осуждать в коем случае не буду. Я вообще не стараюсь на кого осуждать. Мой путь таков. Я это чувствую, я это вижу, я это ощущаю. Вот, вот, тут беда какая, с, если брать их период дохристианской Руси. У нас, когда ученые пишут о язычестве, это замечательно, я, ну, конечно, я, я, конечно, потому что это я, я, у меня такое сравнение, что представьте себе, вот некий человек очень далекий от спорта, ему очень хочется разобраться, что такое бокс или футбол. А еще лучше разоблачить, и вот он сидит и это. честно, честно описывает, да, что да, да. он а, и ничего не понимает. Я, я, я, я. Uh -huh. Поэтому. Мы неоднократно, слушайте, сталкивались с тем, как вот, люди, а, проповедники. Я в хорошем очень смысле слова, потому что ну, все хотят добра как бы своей традиции. Да? И я понимаю, почему они разоблачают другие традиции. Ну, чтобы, так сказать, отстроиться и показать свои преимущества. Но, тем не менее, они говорят, ну там же йога, там вы похудеете, наверное. Или там вы еще что-то сделаете. Ну, я слышал сам эти речи, это просто выглядит, конечно, очень... Вы совершенно право, абсолютно, он полностью поддерживает. Дело в том, что наше мировоззрение исключает э, проповедничество, оно исключает, называется, э, миссионерство. То есть, э, если мне задают вопрос, я отвечаю, если мне не задают вопрос, я не отвечаю. Yeah. Как говорится, yeah. если на меня, мягко выражаясь, катят бочки, даю сдачу. Причем даю сдачу иногда очень интересным образом. То есть человек начинает чем-то теоретическое, я прошу его мне сказать, что это такое. И что мне сказать, что это такое? Потому что разговоры о том, что вы поклоняетесь идолам, я говорю, ага, и младенцев едим назад. Ну да. Это же верное утверждение, что пусть мы будем называть это язычеством, хотя это, конечно, совершенно другое, это просто, ну, кто-то назвал это там. Это же монотеистическая вещь, на самом деле, точно такая же, в которой есть самое, распределение. Самое духовное. смешное, что если мы если мы начнем посмотреть ворование практически всех народов мира, я совсем не обучаюсь, я кажется, не знаю. Даже в шуманизме признается единое верховное общество. Конечно. ну и о чем о мы кого вот, про просто это вопрос даже я бы сказал не религии, а психологии потому что когда к тебе подходит человек и говорит, я самый умный, ты должен меня слушать, первое желание найти какой-то тяжелый дать ему побывать слушайте, а как бы вы сказали, вот у нас был период, 90-е нулевые, 2010 год, а глобализм, то есть кругом царила идея, что весь мир объединяется и становится глобальным, культурные э, течения перетекают одно в другое, технологические процессы перетекают одно в другое, научные идеи перетекают, и тем самым мир как бы единым синерги, синергичным образом улучшается и становится крепче. Однако эта идея э, рухнула, и сейчас мы видим исключительно вот просто распадание всей этой затеи, к чему сейчас вот вы с точки зрения человека э, фольклорного видения, я не знаю как это правильно по-русски выразить, ну, но не... вспомним да. фольклорный да. элемент. Да. Как, как бы вы описали, сейчас идет процесс разделения на культурные слои, которые будут все дальше и дальше отходить друг от друга вслед за распаданием они, глобализма. Они, они не будут. А, дело, дело в том, что это, ну, как бы, это глобализм может быть в рамках мировых, может быть, в рамках государства. Все идеологи постоянно наступают на одни и те же грабли. Они почему-то пытаются людей привести к в общем знаменатику. Но мы, да, мы знаем, что когда не успело христианство образоваться, как оно тут же начало разваливаться на разные течения, да, которые друг друга резали столетия. Не надо пытаться всех подогнать под одну гребенку, поскольку людей упорно к этому «Средом! Средом дыхали. Дело в том, что в каждом народе, в каждой культуре заложены вещи настолько глубокие что э, вытравить их полностью из людей не получилось. Поскольку людей так или иначе от этого отталкивали, сейчас пошел обратно. Сейчас люди, вот как сейчас говорят, возвращается к своим стопам, к своему параду. Вот. И э, я, не, я ничего плохого не вижу. Более того, я уже, уже давно пишу большую статью. И мне несколько раз проводилось в 90-х, годах быть на комиссии по межнациональным отношениям. Насмотрел на этих людей. Очень я просто хотел сжать кауваровку, давать им по голове, потому что они несли такую ересь. Они говорят, что вот если вы русские будете любить свою культуру, это значит, вы будете плохо относиться к другим. культуре. Конечно, потому что именно когда ты как ты можешь ценить чужое, если ты не ценишь свое? Как ты можешь полюбить других, если ты не можешь полюбить себя? Но, более, того, более того, я общался с представителями очень разных народов, очень разных культур, И очень интересный момент. Они не, могут не знать абсолютно русскую культур, они могут почти не знать ниже каждого. Но они чувствуют, что ты носитель своей традиции отношения сразу. У нас был очень показательный момент, но в Москве у нас несколько лет назад, 29 мая, у на нас вообще. Самыми внимательными нашими слушателями были коряги, самые <реклама> И вот они это чувствуют, вот сердцем чувствуют, что вот эти люди чистят своих предки. Все, это люди. Угу. Так это все сказано, да? Слушайте, наверное, уже завершаем интервью, я хотел бы задать вопрос. Задорнов Михаил, который сатирик, который исследователь истории альтернативной, так скажем, вы разделяете те идеи, которые он вот в последние годы жизни начал привносить все больше и больше и больше? Я скажу так, Задорнов, несомненно, человек был искренний, и заслуга его в том, что. Он привлел внимание популярности, и многих людей к этим вот темам к темам истории Руси. Вот. Но он забыл сделать маленькую оговорку, которую делают ну, не только такие люди, как он, но многие ученые. Я вот пускаю себя на посте, постоянно эту оговорку делаю. Он забыл сказать, что это его лично. Когда затрагиваешь такие вещи Нельзя их выдавать только абсолютные mm -hmm. Ты можешь сказать, что э, Сущий бред Но сказать, я так думаю Я не говорю, что это обязательно А у него, к сожалению, вот такие моменты были Он человек увлекающийся и поэтому Многие мои знакомые, которые культуре Интересуются, они только по поводу Задорога, как под головой Но я говорю, ребята Его не надо строго судить Человек, я говорю, да, да, он, конечно, там, ляпов, например, Ай, больно, Но, вот, с другой стороны, я говорю, что это, это, иногда это вот такой, как говорится, метод провокации. Вот сидят люди, ничего не делают. Начинаешь ты делать что-то, делаешь неправильно. Вот они разнегодуют, начинают, начинают тебя управлять, и, наконец-то, сами начинают что-то делать. знаете, в какой-то момент времени, именно благодаря ему, вот лично я... Невероятно заинтересовался огромным пластом вот этой всей так называемой альтернативной истории Руси. И огромное количество таких же людей, как и я, и начали пытаться что-то искать, изучать. И, и пришли к очень ну, своим собственным мнениям. Да? И тем не менее, это действительно создало определенную волну. Не, ну правильно. Это классно. Потому что спор, спор, спор, спорить... Э, э, я говорю, я знаю многих людей, которые его критикуют, но я говорю, он, об, он привлек внимание к этой теме, это уже хорошо. То, что какие его личные воззрения были, это тоже вопрос. Ну Правильно. что ж, хорошо. Василий, наверное, уже завершая, я бы хотел, чтобы вы немного рассказали о студии, которой вы руководите, как она называется, можно ли туда прийти, с, так сказать, с улицы, записаться к вам в группу и начать это все вот изучать своими руками. Почему вот, э... вы там учите? Значит, мы называемся историко-этнографический тур «Белый камень». Значит, он, он занятия проходят в Москве, но в данный момент занятия не проходят. Чему я учу? Музыкальное образование у нас не обязательно. И сейчас я немножко свою концепцию пересматриваю. То есть раньше у меня была идея учить людей пить. А теперь я понимаю, что на первое место надо все-таки стоять народную культуру. То есть, если брать технику, это разминка. Это работа с ритмом, работа с телом, сцена движения, дыхание, открытие голоса, прослушивание разучивание песен, обучение пляски. И во время всего этого я постоянно рассказываю о, допустим, если у нас какая-то песня, к чему она приурочена, о ком эта песня, если там упоминается какой-то предмет быта или одежды, что это за предметы быта. И чтобы люди знали, о чем они поют. И я, я работаю со взрослыми, потому что методика детей совершенно другая. И потом, ну, извините, ребенку лет пяти, зачем ему Черногорону петь? Угу. Чтобы бабушку умереть, но ну, это несерьезно. Угу. Он и сам от этой песни ничего не получит. Ну, говорю, бабушка полет умереть на северочке. Собственно, к сожалению, у нас две трети детских фольклорных ансамблей именно такие. Угу. Детей нужно учить детскому фольклору, всякими кричалками, вопилки, вон у них фольклор носится. Им подкидывают какие-то ритмические упражнения, они потихонечку развиваются. И сложные им, им не надо петь. Но когда их очень грамотно развивают, они уже лет 10 такие вещи поют, которые не всякие взрослые. Но ну, прийти к нам можно и... Я говорю, сейчас у нас такое междуцарское, я думаю, что где-то в начале августа я дам объявление в сети, что у нас будет набор, потому что, опять же, прежний, прежний мой состав существовал в немножко таких демократических основах, а чем я дольше живу, тем понимаешь, что демократический. Я полностью поддерживаю вас. Это исключительное зло. Должно быть... А что должно быть? А то я сейчас свое мнение начну... Тут это. А что должно быть? <связывая> Должна быть э, вменяемая диктатура. <связывая> то есть... Господи... <связывая> <связывая> Кругов одни единомышленники. <связывая> вот опять же, поскольку опыта у меня значительно больше, ну, приходит человек, говорит, а я хочу это. Я говорю, понимаешь, а я, а, я, а я хочу посмотреть на Юпитер с птичьего полета. Да. Хотеть не вредно. А Нет, де, дело в том, что нам, я выражается, очень подпортили эти самые, ну, это и своего клуба могу сказать, и других. Нам очень подпортили вот эти товарищи, которые обещают, что вот мы, вы, вы нам заплатите 20 тысяч, а мы у вас за две недели английскому языку научим. Угу. Так не бывает. Какая бы ни была прогрессивная методика, человек скотина инертная, вот. И его, пока у него мозги перестроятся, пока у него тело перестроится, есть человека... Нет, есть ускоренные методики обучения, там, допустим, в спецслужбе. Во-первых, извините, там люди проходят жесточайший отбор. Во-вторых, вот да эти ускоренные методики у народа реально крыши светают. Угу. То есть, по-любому человек, потом, опять же, должно пройти осмысление. Вот ты что-то делаешь, не получается. Потом начинает получаться. Потом ты начинаешь понимать, почему ты это делаешь. Это не все сразу. Я могу человеку объяснить вот это, вот это, вот это. Но он пока сам не почувствует, ему мои слова, как об стену горох. Угу. Так что прийти к нам можно. Я говорю, я, я, манны с небес я не обещаю, это, это работа, это работа. То есть, если ты хочешь развиваться, это работа над собой. Вы, людей, которые к вам приходят, вы фактически погружаете в определенную среду, такую. да? Это да, окружение, которое формирует что-то. Что же да. формирует это окружение? Ну, де, дело в том, что по-любому мы связаны со своим принципом. И э, нас же как учат, что мы не, некие такие, изол... вот э, мама с папой тебя родили, и ты что-то там болтаешься неведомо где, но ты часть социума, который на тебя наплевать. А то, кто ты, ты связан с народом, с землей, и, и чем больше ты фоль фольклор э, изучаешь и погружаешься в него, тем больше ты ощущаешь эту связь. То есть не, не, не, не, не, не ты никто какой-то никто, а ты вот, вот она моя земля, вот мой народ. И это не на уровне идеологии, а на уровне ощущений. Сейчас вспомнилась одна история, которую рассказывала женщина-исследователь творчества Шолохова. Она рассказывала, что в казачьих столицах была традиция. Значит, детей в определенный момент, когда они взрослеют, там лет 12, что ли, значит, старшие братья или отец выводили в поле и вели, вели, вели, и доходят до границы их хутора. И там, на самой границе хутора, давали им сбучку. И объясняли это тем, что, сынок, на этом самом месте у тебя должно отложиться в памяти, что это граница, это твоя земля, твоя родина, и ты обязан стоять здесь насмерть. Оно, я не знаю, насколько это правда, мне, мне до нынче такого не рассказывали, но я, с другой стороны, я слышал кучу рассказов, что это было по всей Европе в, древне, в разные времена. То есть, возможно, это какая-то индоевропейская. А, то есть, она повсюду была да? Да, да а как вот да. как. Ну что ж, не будем тогда приписывать все только братьям-казакам, оставим и другим народам. Ну да, хорошо. Благодарю вас всех за ваше внимание.